привет дорогие друзья что такое происходит на нашей необычной необъятной планете вы не поверите но вы много чего не знаете досмотрите да, необычный этот видеосюжет а я вам расскажу и даже покажу эти кадры были сделаны необычным телескопом вообще все очень странно оказывается ученые нашли необычный формат того что НЛО может телепортироваться какие-то необычные ямы, так их прозвали. В общем, они похожи как на черные дыры, но это не черная дыра, а яркий необычное облако, такого красного цвета, и оттуда вылетают разные неопознанные летающие объекты. Это очень странно, потому что много чего мы с вами о планете не знаем, а именно о Земле. А про космос я вообще молчу. Удивительно, но этот телескоп показал самые редкостные кадры, которые существуют на нашей планете. Именно то, что в 2020 году эти кадры NASA заявляла как необычное и прогресс в будущем, что мы можем с вами разгадать, если ракета туда залетит, то оттуда, куда она будет залетать, куда она прилетит. Ну и вообще очень странно, но это не факт того, что это только начинается на нашей планете, но есть множество странных таких объектов, которые но не дают о себе знать. Это бывают треугольники, это круглые НЛО, и их просто много в космосе. Но посмотрите, допустим, вот этот видеосюжет, вы, наверное, это еще не видели. Такие НЛО часто появляются на планете Земля. Но вообще, если сравнивать 2017 год и сейчас, то мы с вами видим необычность, но и есть кое-что страшное. Это кадр, который был сделан в МКС, удивило множество людей о том, что НЛО, как его прозвали Черный Принц 2, то есть был Черный Принц 1, это в 2007 году, но теперь Черный Принц 2, вообще-то они опасны. Не так давно туда подлетел необычный спутник, и этот спутник просто, ну, как вам объяснить, просто таранился в этот неопознанный летающий объект. После этого начали оттуда вылетать множество, около сотни, а если не две сотни ярких, необычных НЛО. Удивительно, они летали, летали, летали до, до тех э, пор, пока все спутники просто-напросто перестали рядом появляться с этим неопознанным летающим объектом. Удивительно, но у этого НЛО есть и плохая сторона в 2003 году говорят, этот НЛО был замечен на Марсе и он вылез, можно сказать из марсианской земли и после этого он двигался в сторону земли и сейчас он добрался, но это так и говорят ученые, которые видели эту необычную Картину, Но почему множество людей считают НЛО несуществующим? Все очень просто. Нам внушают то, что мы с вами не должны видеть это НЛО. Это аномальные явления. Вы посмотрите, э, в Дагестане пожар появлялся в доме сам по себе. Как это объяснить? Что это? Никто не знает. Ну а как вы спросите меня про этот видеосюжет, на Луне был замечен огромный НЛО корабль. Вообще было страшно даже смотреть. В общем, люди считают, что НЛО не существует. Но как это объяснить? Он приземлился на эту сторону. Если вы наблюдательные люди, то вы увидите множество странного. Посмотрите на этой планете множество огромных воронок. Эта планета, как вам объяснить, была самым в эпицентре, можно сказать, войны. Это была вторая земля, которая процветала, и все было хорошо, но от нее остались куски вот этих огромных э, воронок. Удивительно, но ученые также нас заявляют, что есть на черной стороне Луны Целый инопланетный город Который потом уходит под землю Луны И там как ядро Оно дает энергию Кстати, не так давно Луна начала потихоньку вращаться Правда это или нет Я честно не могу Знать, но есть множество других тайн, что Луна начала приближаться к нашей планете. И это не факт. Это реальность есть множество интересных таких проявлений лунной, можно сказать, планеты, которые даже немцы сделали лунную программу, чтобы лететь на Луну. Но, как вы думаете, И после этого были созданы множество фильмов про немцев и Луну. Но, как вам сказать, это очень огромная и необычная тайна, которая уже раскрыта. Посмотрите на этот корабль еще раз и на краску, то, что вы видите. А теперь самое интересное, я уже показывал. На Земле множество тайн, которые, наверное, да и вам, наверное, известно. Мы с вами не разгадаем ни одну. Эти кадры были также сделаны на МКС, и МКС засняла рядом с собой неопознанный летающий объект. Но это не то, что вы думаете, а то, что за НЛО. Огромные зеленые лучи, которые распространялись по всему миру. Они появлялись тогда, когда вулкан просыпался, представляете? И из, можно сказать, из кратера вулкана поднимались эти зеленые необычные лучи. А утверждать, что множество вулканов это инопланетные базы которые находятся под землей и уходят прям под ядром. Но фактически мы с вами не видели, потому что нет множества видеосюжетов, которые точно скажут, что это все-таки э, луч от э, вулкана. Но есть множество таких тайн, которые вообще про них не говорят. Вы не поверите, но этот ролик был популярен не так давно. Его просто-напросто заморозили и посчитали, что это неправда. Ну, понятно, кто будет верить то, что э, ну, правда, это есть неправда. Кому я объясняю? Правильно, то, что вы видите, это дает огромную, необычную, научную, можно сказать, историю того, что происходит на Земле. Ну, а эти кадры я также уже показывал, что НЛО ударило прям в Китае подземную, можно сказать, лабораторию, где просто-напросто оказались 300 жертв. Убитый электричеством. Такое заявление сделали военные на учениях. Типа на учениях прорвала плотина и всех китайских военных смыло, но на самом деле все это брехня, чтобы не думали люди, что происходит на земле. И эти кадры как раз дали о себе огромную знать. В общем, НЛО ударило по лаборатории, где разрабатывали, можно сказать, секретное оружие, и после того, как НЛО долбануло, просто-напросто оказалась огромная воронка и множество необычных жертв. Конечно, думайте сами, что происходит, но объяснить то, что вы видите, это нереально. Конечно, это от вас зависит. Ну а с вами был Тайна НЛО. Спокойной ночи.